Сюжетный Counter-Strike, в который ты никогда не играл. Скорее всего большая часть зрителей родилась даже после его выхода, а вышел он в далеком 2004 году. CS Conditions рос сюжетной линией, которую сделала сама Valve. Ну, почти Valve. Сегодня мы посмотрим как же она выглядела и немного пройдем сюжетную линию. Но перед началом попробуем ее запустить. О нет, ну только не говорите. Что я ее сейчас не запущу, или запущу с черным экраном. How to Fix Counter-Strike 1.6 Black Screen. Вот эти командочки нам нужны, да? Прописать в параметры запуска и. You're welcome! После настройки я решил сразу не лезть в сюжет, а посмотреть, живы ли сервера сообщества. В игре с онлайном чуть менее 500 человек. Я был приятно удивлен, что сервера все же есть. Хоть и живых осталось совсем немного, я решил зайти и узнать у ребят, почему же они до сих пор здесь играют. Тут ребята разговаривают. Тут можно купить щит. Серьезно? Да нет, ну как? Я не знал, что щит можно прострелить. Do меня hear me, Да, я слышу. Ага, хорошо, хорошо. У меня есть вопросов для тебя. Почему ты еще что... я не могу сделать их Почему? громче игры. Завершение. Uh -huh. <laughs> you know, while they're released the um, Counter Strike 2, and uh, why are not playing the 1.6 maybe or Source? 1.6 is okay. Condition 0 is better. I don't know why. Oh what reason Goi sucks? Yeah. What? Yeah, just why? You don't like the graphics maybe or what? No, the graphics are you go CS:GO got people running around with ops. The op looks like it's 24 feet long. All the proportions are off in that game. They got no control um, over the servers. There's got, all in it. Yep. Yeah, there's no plugins. They got no... Rays are in Oh, they got You're going to community-based servers. The game engine is too difficult to modify. Hey, hey, hey. I have I have 400 maps on this server. How many, how many maps are on this server? Well, yeah, that's true. You're right. We we could play for two weeks and never play the same map twice. А он то прав. Это самый конструктивный ответ, который я когда-либо слышал в своей жизни, почему люди играют в старый Counter-Strike и не переходят на новый. Okay, boys, uh, thank you for your feedback. Тут всего три живых сервера, и я очень сильно удивлен, что я нашел именно тот, на котором люди разговаривают. Я так понял, что я общался с админом, и в принципе его версия очень конструктивна. Все остальные сервера были либо с ботами, либо мы просто играли в молчанку, но об этом мне никто не сказал. Сервера, я думаю, мы посмотрели, но нас интересует данная кнопочка. Play Counter-Strike Condition Zero. И что спрятано за ней? Давайте напишем AQME. О, oh, Missions. Normal, наверное, Missions. Dust Office. Какие-то Tour of Duty. Пять штучек. Я так понимаю, пять Туров Дьюти по три миссии на каждом. И челлендж, вон, убить 5 противников, убить всех противников, выжить в раунде и продержаться 75 секунд, окей. Это мой состав, который я набираю, я так понимаю. Давайте возьмем себе двух человечков. С челленджем мы уже ознакомились. Так, и что нам тут предстоит делать? У нас 10 тысяч есть. Я так понимаю, нам нужно приобрести какое-нибудь оружие и пойти в бой. Хм... Две миссии completed, осталось убить еще двух человек? Нет! Дружище, ну как так? Как он так зажимает? И теперь я просто буду смотреть за союзниками своими, за ботами. И мне вот за этим смотреть придется. О, мы прошли дождь 2. Следующий у нас офис. Погнали в него. Хм... Тут я могу выбрать уже себе третьего тиммейта. Поехали. Ну слушайте, одна миссия осталась. Must kill enemy with sub-machine gun. sub gun это какое-то оружие, я так понимаю. Ну, старик, пойдем, мне надо тебя спасти. Он боится выстрелов. Почему в Global Offensive не так? Давай, пока. Все, мы прошли офис. Поехали дальше. К сожалению, это просто миссии, которые с каждым разом становятся немного сложнее, а при выполнении у вас есть возможность выбрать чуть больше тиммейтов. Нас это не интересует, ведь покупая Condition Zero в Steam, мы получаем сразу две игры. Обычный КЗ и КЗ с удаленными сценами, где уже вся игра это небольшой, не связанный между собой сюжет. Цены на скины растут, а в инвентаре пусто. My CS поможет тебе в этом. На сайте есть огромное количество кейсов, открывая которые у тебя есть огромный шанс окупиться. Ведь крутой дроп лежит в каждом. А весь ненужный ширпотреб можно засунуть в контракты и получить за него что-то стоящее. Апгрейды смогут немного забустить твой уже имеющийся скин в несколько раз. А мой промокод на 40% пополнению даст тебе огромную возможность вытащить что-то стоящее. Пополнить, кстати, можно любым способом. Алгоритм Probably Fair предоставит тебе отчет о честности и прозрачности твоих действий на сайте. Множество крутых бонусов каждые 24 часа и операции, проходя которые ты можешь с легкостью залутать топовые скины, ну или сразиться в кейс-баттле с другими игроками, коих огромное множество. В своей группе в ВК они делают частые конкурсы, не забывай, что мой промокод даст тебе целых 40% пополнению. Залетай на MyCSGO, вводи промо и выводи топовые скины. Удачи! Тут у нас больше нет кнопочки мультиплеера, давайте попробуем что-нибудь запустить. World Map. О -о -о -о. Красная – это локет, куда я не могу зайти. Зеленая это наша сегодняшняя миссия, и синяя – это общедоступная. Давайте, наверное, начнем с тренинг курса. Саламу алейкум. По функционалу это уже намного лучше, чем в Counter-Strike. Мне тут плавать еще придется. И это все будет в миссиях? Кайф. Тут можно еще предметы двигать. Вау. Боннихопа, в общем, тут нет. После первого прыжка тебя просто останавливает. И не дает дальше даже двигаться. Радиация, холод, это все хп сбавляет... Огонь, какие-то значки. Это круто. Вау. Тут можно через стены смотреть? После прохождения тренировки, поняв с какими предметами и персонажами мы будем взаимодействовать, да и что вообще делать, я отправляюсь в первую миссию. Я вообще не понимаю, куда мне тут идти вообще. Надо чуть-чуть подумать. Move away from the crash site. Я вообще не могу разобраться, куда мне идти, что делать. Тут какой-то проход. Его надо было сломать. Вау, это круто. Сюда нужно заложить бомбу. А бомбы у меня нет. То бишь я ее должен был где-то подобрать, а мне об этом не сказали. Мне уже нравится эта игра. Патроны. А, вот она лежит. Пойдем. А? а, нет, ой, мне его спасти нужно было. Да, снайпер has been killed. Я... <laughs> мне его надо было спасти, а я его убил. <laughs> ну, сори, братан. Не мы такие. Жизнь такая. Да ну. Пойдем, старина, нас ждут. Ты серьезно? Он залагал? Дружище, нам к вертолетику yes. нужно... Не рассказывай сказки Пойдем Как мне тебя спустить С лестницы Ну пойдем Ну нет А, он не залагал Это уже радует Первая миссия пройдена? 23 часа 39 минут Василин остров Филиппины Опа Ну он как бы спит а, мне нельзя было топать вообще, да. А, мне нужно замок взломать еще. Что это? Не все миссии оказались такими легкими. На второй миссии, пройдя буквально немного, я начал умирать непонятно от чего. А что меня убивает? Он меня просто запушил на перезарядке, что? Хватит! Это были растяжки, на которые я даже не посмотрел. Тут растяжка стоит, а как ее убрать? А! И тут везде такие стоят. Я понял. Что? Ты что делаешь? Ну ты серьезно? О! Это будет долго, надо под ноги смотреть. Что это? Взяла просто машина, в стену приехала. А, а ну ладно, <смех> я понял, там, там три растяжки, вон они стоят. Ну, хотя бы не откинула назад куда-то вдаль. Теперь мне нужно позвонить ребятам. А, вон у меня телефончик горит. Нужно ребятам позвонить. Exactly. И сказать, что все, сектор Куэлл. Лаунч сайт. Норт и страша. Ой, как же у него голос поменялся. самый недовольный. Ну, мы в зиме, конечно же, мы в России. Герб России, Герб СССР, стартовая позиция. Русификация. Юри, Юрий. Юри. Он по-русски сказал, а игра вообще не русифицирована, что вы понимали. А я тут проползу, ну через верх логично, слушайте ну это достаточно интуитивно, но для 2003 года все выглядит очень круто, мне нужно дальше, как попасть, давайте думать. А тут даже думать не придется. Хочет пожертвовать собой, чтобы взорвать бомбу. Вот тут прикольно было бы добавить к сцену какую-нибудь классную. Миссия Саксэсфул? Мы прошли? Полис Хэдквартер. Латвия. А, мы в офисе находимся. Мы успешно прошли миссию. Спасибо. Меня зовут Лац? Лац? У меня совсем нет оружия И моя миссия пробраться в дом незамеченным И сфотографировать какую-то бомбу Ой, Мне кажется Ой, что-то открыл Мне кажется, что сюда мне точно забираться не надо ну или так не было задумано. Ой, ребят, а что вы тут делаете? <рискотворительное> Эй, <здесь> Я свой. <рискотворительное> Они все говорят по-русски. О, видим дырочку, залезаем. Кто-то храпит. А -а -а -а -а. Продолжают... там кто-то храпит и мне не нужно было шуметь. Тебе кажется. Наверное, это ветер. Или еще. А как тихо это сделать? Мне очень нравится этот акцент. Что это было? <таспорка> а! Куда? Почему она сломалась? Кстати, в этой миссии я потратил около 10 минут, чтобы разобраться, куда мне надо идти. Давай, давай, давай, топи, топи, топи отсюда! Ну не разворачивайся. Да ну! Я не понимаю вообще, что мне надо, куда идти? Ой. Так. Нет! А как? Аааа! Я тронул бутылку, и он проснулся. Настолько все продумано? Осторожненько, с этим муж знакомы. Из Not Me. Тут стоит бутылка, я ее просто не пройду, и они специально сделали лестницу. Также и на этом моменте получилось совсем не интуитивно. Я провел около 2-3 минут в канализации и только после понял, что мне нужно было взорвать бочку за стеной, которая сломает мне проход. Нет. Я как будто на КЗ сервере, это круто. он меня дураком назвал, сам дурак. Кстати о миссиях, в первой нам нужно было спасти союзника из плена, во второй спасти заложника, а здесь мы гонимся за главарем, который украл бомбу и совсем скоро будет ее взрывать. Какая граната? Сколько же у тебя хп, друг? Дефьюз дэтнюк Мне говорят А я успеваю вообще? Что там по таймеру? Лац lad. Да, меня все-таки зовут Лац ah! Не могу разговаривать Это круто все последующие миссии будут похожи друг на друга, но с разными сюжетами и локациями. Игра хоть и старая, но, как по мне, намного лучше того же Far Cry, И даже у меня она оставила отличное впечатление от четырех часов, проведенных в ней.